В условиях нестабильной ситуации с курсом доллара и евро, выгодным вложением денег является недвижимость. Причем сейчас самое подходящее время, чтобы начать строительство собственного дома, а точнее закупить материалы, например, полистирол-бетон в компании Пластблок. Почему сейчас? Потому что, во-первых, надо успевать, пока не выросли цены на бетон и полистирол, а во-вторых, потому что в Пластблоке действуют выгодные акции. Но в строительстве главное все-таки качество материалов, а именно соответствие требованиям ГОСТа. Для этого в Пластблоке используют высокотехнологичное оборудование и только проверяем сырье. При этом качество выпускаемой продукции тщательно контролируется на прочность и экологичность. Компания Плазблок постоянно развивается и внедряет на свое производство новейшие мировые практики. Так, например, немецкая технология PDL Plus позволила сделать материал еще прочнее, а современное оборудование, с помощью которого можно получить продукцию методом распиловки и фрезеровки, обеспечило блокам идеальную геометрию. Благодаря тончайшим швам стены не придется дополнительно утеплять, а ровная поверхность блоков позволит значительно сэкономить накладочной смеси и материалах для внутренней и внешней отделки. Таким образом, используя широкую линейку строительных материалов компании Пластблок, затраты на коробку дома составят всего от 2000 рублей за квадратный метр.